Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Бывает так, что сотрудник провинился, и у вас, как у работодателя, появилось непреодолимое желание его наказать. Но не тут-то оно было. Трудовой кодекс, он же ТК, повернут лицом к работнику и ограничивает перечень возможных экзекуций. Сегодня расскажу, как можно и как нельзя наказывать работников за проступки. Не буду держать интригу и сразу начну с того, что понятия «штраф» в трудовом законодательстве нет. Штраф из заработной платы приравнивается к ее неполной выплате. Работодатель не имеет права штрафовать работников, в том числе за дисциплинарные проступки или причинение ущерба имуществу компании. Это незаконно, и даже если такая система взысканий прописана во внутренних документах. Локальные документы не должны ухудшать положение работника по сравнению с трудовым законодательством. Если работник обратится в суд или в трудовую инспекцию, работодателя накажут за нарушение трудового законодательства. Если директор оштрафовал работника один раз, трудовая инспекция может ограничиться предупреждением или назначить штраф по статье 5.27 КАП. А это от 1000 до 5000 рублей для ИП и от 30 до 50 тысяч для юрлица. Если же наказание рублем работников вошло в систему, то директора могут привлечь к уголовной ответственности по 145-й статье Уголовного кодекса. Кроме того, суд взыщет с работодателя все незаконно удержанные штрафы с процентами из расчета одной 150 от ключевой ставки Центробанка за возмещение морального вреда по статье 237 ТК. 192-я статья ТК подразумевает три вида дисциплинарных взысканий замечание, выговор и увольнение. Работодатель не может расширить этот перечень, даже если ему очень хочется применить к нарушителю штраф или строгий выговор. Замечание – это самый легкий вид дисциплинарного взыскания. Его объявляют за малозначительные нарушения трудовой дисциплины, ну, например, за опоздание работника на 15 минут. Выговор применяют, когда работник провинился сильнее. Например, не сдал отчет вовремя, задержал сроки согласования документов или по халатности сломал оборудование работодателя. Также выговор объявляют за повторное нарушение трудовой дисциплины. Например, сотрудник неоднократно без уважительных причин отказывается от медосмотра и ему уже объявляли замечания за это. Увольнение – это самый суровый вид наказания. Для его применения нужно доказать выполнение двух условий. Первое. Проступок совершен по месту работы или при выполнении трудовых действий. То есть вы не имеете права уволить работника за то, что он вечерами там, пьянствует дома. Второе. Поведение работника доказывает, что он не исправится. Например, сотрудник уже имеет замечание и выговор за опоздание на работу, но продолжает приходить не вовремя, либо совершил грубое нарушение дисциплины, несовместимое с должностью. В статье 81 Трудового кодекса перечислены все основания к увольнению работника. Например, к ним относят неоднократное неисполнение служебных обязанностей при условии, что у виновного уже есть дисциплинарное взыскание или однократное грубое нарушение, такое как прогул или появление на работе в состоянии опьянения. Если возникнет трудовой спор, работодателю придется доказать, что у него были основания для увольнения, а само нарушение должно быть зафиксировано документально. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения можно применять не ко всем работникам. Например, нельзя уволить беременную женщину, даже если она вообще перестала выходить на работу. Это прямо запрещено 261 статьей ТК. Важный момент. За один проступок наказывают только один раз. Нельзя одновременно объявить и замечание, и выговор. Но можно дополнительно депримировать работника, так как депримирование не является дисциплинарным взысканием. Свободно депримировать сотрудников, когда вы посчитаете это нужным, не получится. Если размер премии прописан в трудовом договоре, то лишать ее работника нельзя. Это будет считаться неполной выплатой заработной платы. Например, в трудовом договоре указано, что зарплата работника состоит из должностного оклада и ежемесячной премии в размере 25% от него. В этом случае работодатель не может отобрать у работника часть его дохода даже за дисциплинарные проступки. Чтобы было пространство для маневров с премией, нужно делать в трудовом договоре ссылку на локальный нормативный акт, в котором прописаны условия начисления и выплаты премии, а также ситуации ее снижения или лишения. Также необходимо учитывать, что ПТК премия ⁇ это поощрение за труд. И когда работник полностью выполнил объем работы, то депримировать его за опоздание с обеденного перерыва не стоит. В такой ситуации трудовая инспекция и суд почти наверняка встанут на сторону сотрудника. По 238 статье ТК сотрудника можно наказать рублем, если он причинил прямой действительный ущерб работодателю. Например, раздачица в столовой разбила поднос с пустыми стаканами. При этом ущерб должен быть подсчитан с точностью до копейки и задокументирован, а вина работника доказана. А вот упущенную выгоду сотрудника взыскать нельзя. То есть требовать с этой раздатчицы стоимость непроданного компота из-за разбитых стаканов вы не можете. Материальная ответственность работника может быть полной или ограниченной. случае полной материальной ответственности работника перечислены в 243 статье ТК. Например, это недостача уверенных ему ценностей, умышленное причинение ущерба или причинение ущерба в результате преступных действий. Полная материальная ответственность бывает индивидуальной и коллективной. В первом случае ущерб в полной мере взыскивается с одного работника. При коллективной же ответственности деньги удерживаются со всех членов бригады или смены. И не забывайте, что работать без вознаграждения за труд работник не может. Есть три ограничения для удержания. 50 процентов и 70 процентов каждый из этих пределов применяется в своих ситуациях как видите арсенал наказаний в отношении работников не слишком богат другое дело подрядчики Ответственность и штрафные санкции можно и нужно прописывать в договоре делегировать часть бизнес-процессов вместе с ответственностью за их выполнение аутсорсеру распространенная мировая практика особенно распространен аутсорсинг в сфере бухгалтерии вот и наш сервис «Мое дело бухобслуживания» поможет с бухгалтерского, налогового, кадрового учета, расчетом зарплаты и сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать специалист сервиса, а вы сможете сконцентрироваться на бизнесе и управлении сотрудниками. Сервис компенсирует штрафы, которые возникли по вине бухгалтера. Это прописано в договоре на бухгалтерское обслуживание, а ответственность перед заказчиками застрахована на 100 миллионов рублей. Ссылка под видео, присоединяйтесь.